Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Максим, и это канал Макс Эффект! Добро пожаловать в Crusader Кингства. Вы смотрите 21 серию Династии Капоны. Я напоминаю, цель — доиграть до 10-го поколения. Итак, что же у нас на повестке дня? В, прошло... в конце прошлой серии у нас заболел э, наш э, сын Верцо. Uh, он страдает пневмонией, у него тяжелая болезнь и, ну, превосходное лечение синдромов. Это с прошлой болезни у него осталось. Ну, блин, я надеюсь, что наш... наш... очень хороший лекарь... Uh, где ты? Где ты, кстати говоря, наш лекарь? Вот. Энна-очиститель сможет его вылечить... Но что-то я боюсь за жизнь нашего сына. Очень-очень уж, очень уж меня это беспокоит. Так, вот уже какое большое у нас стало семейное древо. Усмотрите, уже 9 человек. Хотя всего лишь первое поколение у нас в, в самом рассвете, так сказать. Хотя уже 49 лет и скоро а, Гастальт Асторый постареет. Скоро у него уже а, в один день внезапно появится седина. Ну что ж, это неизбежно Можем ли мы переживать из-за этого? Я думаю нет Что ж, Филиппа Наш сын Филиппа после нашей смерти э, Примет э, власть в свои руки Но до этого еще очень не скоро Вот, кстати, интересно Сколько серий понадобится, чтобы дойти до десятого поколения? Вот уже 21-я серия и все еще первое поколение не закончилось. Хотя время здесь идет очень быстро. Ну, относительно. Относительно быстро. Я еще все растягиваю, все разглагольствую, и времени уходит много. М -м. Так, мои скромные пробы пира никогда не публиковались. Но куда бы я ни пошел, везде барды и министрели читают мои стихи и поют мои баллады. Вот это да. Слава и удача ждет меня. Моя поэзия не предназначена для других. Ну, почему бы нет? Можно получить черту характера поэт, что дает нам дипломатия плюс один. Отношения и за сходства характеров плюс здесь ну это очень хорошо. И тем более у нас будут доступны дополнительные какие-то возможности благодаря этой черте характера. То есть, Гастальта Стора стал поэтом. Круто! Энна, мой знакомый и коллега по Ордену Герметистов, выступил с идеей ритуала, который может призвать Божественную Сущность. Так, мы снова призываем Божественную Сущность, уже в третий или в четвертый раз, я уже не помню, за Асторы. У меня есть предложение, которое может тебя заинтересовать. Несколько лун назад я завладел старинным письмом, где в подробностях описываются места возможного нахождения некоторых утерянных трудов ученых-герметистов. Если ты профинансируешь экспедицию, чтобы мы могли бы найти эти сокровища вместе. Ладно, попробуем. Ну нет, снова придется тратить деньги, и это почти никогда ни к чему не приводит. Нет, я отклоню. Сколько уж можно. Время пришло, и Орден собрался в просторной комнате, усеянной символами, чтобы совершить ритуал. Но это мы уже читали, я это перечитывать не буду. Так, природу звезд и силу солнца мы уже выбирали. Что скрыли от нас боги, мы можем э -э выбрать, да? Или самые темные секреты? Ладно. О, дух, скажи, что скрыли от нас боги? Спросим у духа это. Будет как раз-таки к месту, я думаю. Божественная сущность поделилась со мной знаниями в области теургии. Ушло немало времени, чтобы облечь их в слова и систематизировать. Но мне удалось, они очень помогли в моей работе. Что? Божественный совет, образованность минус один. Ну блин, почему не предупредили, что такое возможно? Ладно. М -м -м, кстати говоря, мы все еще не можем тебе объявить войну, да? А нет, смотрите-ка, можем. Так, за Истрию можем, да? У него 3000 человек. У него, блин, у него армия очень быстро растет. Кстати, папа, Кли... папа Лев X умер, и его сменил папа Климент III. Папа Лев X, между прочим, он объявил э, начало эпохи крестовых походов. Но он все так и не решился созва... начать крестовый поход. Очень странно. Очень странно, но ладно. Я, кстати говоря, скорее всего, вот этот папа э, продержится недолго, потому что он серьезно ранен, одна болеет дизентерией, 69 лет. Мне кажется, что он продержится не очень долго. Но посмотрим. Помяните мое слово. У нас доступны новые решения. Добыть ингредиенты, естественно. Эм, так, будем собирать травы. Mm -hmm. Будем собирать травы на ближайших холмах и напишем трактат, разумеется Так, я сделаю все, что смогу Как я и говорил, да, папа Климент продержался недолго Он умер от кровавого поноса И папа Луций теперь э стал главой римской католической церкви Так, лорд-мэр Витсплит э пытается узурпировать мой титул Но это я уже слышал об этом Попробуйте его подкупить, потому что убить в прошлый раз у нас его не удалось. Я принимаю ваше любезное предложение, вы сможете быть уверены, что я не найду ничего такого, что может быть использовано для фабрикации претензий в течение следующего года. В течение следующего года? А я думал, ты вообще отсюда уйдешь? Рано утром Энна уже ждал меня снаружи, и мы вместе направились к ближайшим холмам, чтобы собрать редкие виды трав. По крайней мере, мы знаем, что искать. Ой, что-то тут восстание куча. О, восстание. В... Русское восстание. Что это они тут восстают? Что хотят сделать? Кстати говоря, посмотрите на дату. У нас наступил 12 век. Супер, круто, да, правда? У нас уже сменился век. А Га... Асторы все еще не стал э, светлейшим дожем. Он уже вон, старик. У него уже с -с -с борода посидела. Сколько можно? А? Когда ты уже... Когда ты уже станешь... Давай, уже умирай поскорее. Ой, сколько можно, ну... До вас дошли тревожные слухи. Поговорят, что ваш маршал Родольфа ведет себя весьма недостойно в Задарских землях. Он использует своих солдат, чтобы вымогать деньги у местных жителей. Либо он лишится должности. Я разберусь с этим позже. То есть, в любом случае мы получаем крестьянские волнения... У нас снижается уровень налогов. Мы его увольняем. Блин, ладно. Хорошо, я... Он лишится должности. Фух, я уж думал, что случилось. Святой Милзас Чуткий. Великое верховное вождество Прустя. Блаженный Милзас был истинным представителем католической веры. Папа Луций II решил канонизировать его. Он, получается, умер. Он умер, покончив жизнь самоубийством. 1084 -м. То есть он по посмертно его признал святым, да? Многие утверждали, что святой Милзас достиг такого уровня понимания других, что буквально. Мог читать их мысли, обладая столь феноменальным даром, он никогда не использовал его во вред, и всегда оставался преданным слугой Бога. Для его семьи это великая честь, да будет благословенным имя его. Так, он святой. Этот человек был канонизирован. Ага. И, он, и он и его потомки получили а, родословную святого был известен своей щедростью и мог читать мысли других пополуций, и второй канонизировал его. То есть, если мы заключим брак э, с кем-нибудь из них, например, э, э, девушка какая-нибудь из этого, из их числа, станет женой нашего мужчины из нашего дома, то тогда все потомки по его линии будут э, обладать... Вот это и родословный. Я, насколько я понимаю, вот это он святой сейчас единственный, да? Ой, не то, не то, не то. Насколько я понимаю, он сейчас единственный святой, да? Да. Ладно, все, я понял, я понял. Так, и у нас, когда мы уволили Родольфа, у нас освободилось место. Нам нужно назначить нового маршала. Кого же мы назначим? Мислова, что ли? Так, ладно, назначим Мисла, потому что у него хороший военный навык. Я думаю, что ему нужно послать подарок, э потому что что-то он нас недолюбливает. А сейчас вот удолюбливает, все хорошо. Энна мне очень помог, без него бы я не справился. Несколько дней мы искали редкие травы, как на вершине, так и у подножия холма. И оба так устали, что вынуждены были закончить поиски. Три растительных ингредиента будет добавлено в сокровищницу. Здорово. Так, у нас теперь есть... Э э э Лемонграсс, Тысячелетник и Корень Мандрагоры. Что? Флора Капони и Мутимир сообщили, что у них родилась дочь. Ее назвали Джузеппа. -а -а -а. Флора! Ты же мне сказала, что ты монахиня! Ты же блин целомудренная должна быть почему как так получилось что что что я вообще не понимаю то есть ты тебе 30 ладно блин ну ладно ей 30 лет она не видела мужского тела никогда но блин мутимиру миру то 67 как это понимать я вообще не понимаю Мутимир, да как ты посмел вообще к ней притронуться, к ней прикоснуться? О, боже, я... Ну вообще, что у вас... О, и теперь, и теперь у него... И теперь у нас бастарт. Теперь у нас есть бастарт. Девочка Джузепа Дицара. Бастарт, болезненный бастар. Ты же мне сказала, что ты, монахиня что ты не хочешь э, ни за кого выходить замуж, что хочешь до конца жизни провести в монастыре. Но нет, блин! Она просто взяла и отдалась моему канцлеру Мутимиру, которому 67 лет. Просто, наверное, из-за того, что я не доглядел, я виноват, я не доглядел. Надо, э, надо было выполнить его эту амбицию, вступить в брак. Ах, можно как-нибудь ее, интересно, избавить от этой черты характера монахиня? Пускай хотя бы... Ой. Просто ужас. Кошмар! Караул! Ладно, ты тоже будешь воспитываться в вере. В общем, да, давно таких событий мне не предоставляла эта игра. Спасибо ей огромное за это, спасибо тебе, Crusader Кинг, за то, что даришь мне такие эмоции. А вам, дорогие зрители, спасибо за то, что посмотрели, подписались на канал, поставили лайк или дизлайк, написали комментарий. В следующей серии будет еще интереснее. Всем до встречи и всем пока.